Всем большой привет, дорогие друзья! Вы смотрите FIFA прогноз. Последний выпуск FIFA 18. -й. Слава Богу! Александр Дикиресов на сегодня в студии. И Саня, сегодня Сам... мы с тобой играем что? Правильно, матч. Прощание российской премьер-лиги. А кто именно? Давай анонсируй. Я думал, не этими командами придется прощаться, но тем не менее. Спартак, Ростов, Карпин против «Карреры». Команды, которые давно не могут победить. А Ростов, который три матча подряд до этого не считая Кубка России играл в ничью, «Спартак», который умудрился сыграть в ничью в дерби и опять не забил с игры. Команды с проблемами, но команды, за которыми очень интересно будет посмотреть. Давай К букмекерам, ну конечно. А вот ребята из букмекерских контор считают, что «Спартак» очень сильно явный фаворит, потому что будет играть на открытии арене, но это все чушь собачья, как мне кажется. Букмекеры дают в целом на «Спартак» 1.85. Разбег небольшой – 1.86. Это 1xbet, 1.84 – винлайн, все остальные по 85-ке. На «Ростов» коэффициенты просто какие-то неимоверно бешеные. Огромное желание закинуть туда соточку просто для прикола. 1xbet дает самый жирный-жирный-жирный коэффициент – 5.15. Но это очень много, с учетом, что «Спартак» в этом сезоне дома проиграл даже «Ахмату». Камон, даже… Ахмату, ну о чем говорить? Ростов вполне может победить. А, также 4.88 дает Винлайн и по 4.95 это Лига Ставок и Олимп. Ничья колеблется от 3.33 <coughs> до 3.37 у Олимпа. В целом достаточно интересные коэффициентики даже на ничейный исход этой встречи. Но я говорю, что мне вот интереснее в этом матче будет поболеть за Ростов и закинуть даже, может быть, свои кровно заработанные. Да, но мы кстати, все прекрасно знаем то, что на этом матче будет у всех одна и та же кричалка. Попробуем сказать вместе из двух слов. Готов? Ра... Давай, давай, же, давай Давай, Валера! Давай. Верим! Поехали! Спартак-Ростов. Открытие арены! Ты куда поперты эй? О, Галаса! Самоедов! домой! Фернандо навес штрафную площадь, удар головой и... Мяч на сетку опускается к счастью для Илюшеньки Абаев. Хани! Илюшенька Абаев только делает дела. Еще раз вешаем. Дальний Джикия. Еще одна перекладина. перекладина. Куда уж столько-то, Господи вот, ну что, что, что, Что происходит? Мы не можем выйти из своей штрафной напор точнее, на что сказал. Ну. Вынимай, вынимай. Прекрасно. Это же Ионов парень, который любит поездить за рулем. Под шафой. Доехал он до штрафной площади и пробил. Точнее. Прям. Прям так же точно, как разработчики из Канады сделали ему геймфейс из Аначо, Если ты понимаешь, о чем. Да-да-да лечи и не опасно я тогда знат дальний удар гол вот так бы в жизни было а то от него толк то никакого нет что это было опять абсолютно никакая игра в центр удар хорош да не курс у него да уж Ч ⁇ это? Чё это? Опасный штроф. неой. Ты все равно не попадешь. Я попытался это сделать. Всё, ты попал. Беру свои слова обратно. Я ненормально. Ой, как слету пробил галки. Просто ложь. Вот. А, -а, -а, а, такая игра. У нас просто То, что голы забили, тоже хорошо. Да, первый там подошел к концу, и так статистика. 12-3, 4-2. Да ладно, я впервые по владению первый. Это неплохо. С учетом, что я сейчас играю просто выбивая мячи подальше, это все абсолютно логично. Ну, не моя схема вот эта. Вот, пути защитник мне абсолютно неудобно играть при таких схемах. Что за УФУ, что за ЦСК, что за Ростов. Это да много у нас команд в Премьер-лиге сейчас используют эту, скажем, прямо, оборонительную схему. Обязательно это протестим. Мог бы быть, хороший гол. Ну, Поршевлюком пробивать в дальний угол с нерабочей ноги, конечно, не самая логичная затея. Ты надо по защитникам. Максимянка хорош, прям удары по центру забирает, красавец. Че это вы удумали? Голы забивать, что ли, захотели? Э, Ну-ка, нет, не в мою смену. На боях играть. красать просто машина. Ой-ой-ой-ой-ой. А вот и моя перекладина. Это моя Ну что такое? Парни, давайте соб соберемся. Моментов просто море. Реализовать один надо. Серьезно? Ему не стрёмно вот с таким С пробитием. Не пробил. игра потихонечку приближается к своей финальной точке в виде свистка главного арбитра, который гусеница сбита. Движение невозможно. Вот не умею я бить штрафные. Ну попал, попал в створ. Пробить по центру низом. Много ума не надо, знаешь. Знаешь, многие этого не могут. Ай. Мне очень нравится, когда игрокам моей команды достается по ногам, я чувствую вибрацию в джойстике. Канадцы решили, что я так почувствую всю их боль. Видимо, немного там познания о футболе. Были бы у меня какие-нибудь, я не знаю, носки, которые передают мне все удары. Тогда да, я... Куда вот? Что это за подача так? Что это было? А я не понял, честно говоря. Кто там бил? Я мяч не вижу, честно. Вообще не вижу. Так, что? последняя атака, может быть. Nah. Вай, вай, вай, вай, вай. Ну так гусеницы срывать нельзя. Я думаю, все, это, это окончание матча. Сейчас проверим. Сейчас проверим. Сейчас проверим. Ну, проверил. Посмотрел. Интересно было? Было. Опасно было? Нет. Ну ладно. Спартак тот, печенек, все, правильно? Все. Справедливый исход и вполне себе реальный и даже, наверное, некоторыми людьми ожидаемый. Да. Вот на этой нейтральной ноте, наверное, стоит и закончить с российской премьер-лигой типичный для нее счет. Ну, если не брать в расчет матч Спар... Ой, не Спартака, а Локомотив-Зенит. Ну, давай, это все-таки вот эти э, очень прекрасные исключения, которые все-таки иногда происходят. Не будем брать в расчет. как вы, уже быть, я прям... В жизни Я прям хочу так. ему отправить и сказать, братан, ты так умеешь. Но это не точно. Да. Итак, все, мы прощаемся с Российской Премьер-лигой, мы прощаемся с FIFA 18 и уже на следующей неделе мы с вами будем знакомиться с таким явлением, как ФИФА. 19. -е. Посмотрим, как Криш будет пытаться забить хотя бы тут. Нормально, а не с того, что ему прямо Ладно, вот создают. не надо про Криша, не надо. Да. А то в комменты набегут. С вами была программа «ФИФО прогноз». Роман Полинсков. Александр Дегтярев. Увидимся. Пока.